Те, кто на нас еще не подписан подписывайтесь У нас очень много по статистике зрителей, которые не подписаны нам обязательно нужно чтобы вы нажали эту кнопочку подписаться для нас это очень важно нам э, приносит это развитие нас большее количество людей сможет посмотреть поэтому щелкайте подписаться если еще не подписаны и смотрите сегодня мы будем вот таким насосом насос у нас водонос за 1800 из леруа Мерлен. Вот такая этикетка, пошарканная уже, с такой вот штучкой на дне, на дне получается, ну, на носике. Отсюда он забирает воду, у него нижний забор, отсюда он ее выплевывает вверх. Вот этой штукой мы будем тыкать в дно, баламутить его, и весь песок, всю грязь висел, вытягивать оттуда наружу. Таким образом попробуем почистить скважину таким простым вибрационным насосом. Сейчас подключим к нему шланг и будем опускать скважину, я вам покажу, как я это буду делать. Ну все, опускаем. Мама, конечно, тоже хочет быть блогером Вот сейчас нашла я здесь, смотрите, ребят Вот такие штучки Вот такую штуку И вот такой мешок Что в них мы сейчас открывать будем, смотреть И таких мешков еще 6 штук Один я открыл, конечно, здесь какие-то железочки ребятки, я вам покажу, что я открыла. Вот пол ведра таких голочков рассыпала. И сейчас вам дальше. И вот таких по пол ведра. не тяжеленные. И такие тяжелые. Такие штучки. Я сейчас вот вываливала. С мешков спала, вываливала. Здесь мы работаем есть нахуй, Там вот лазит она мне. Мы вырезаем здесь с ней все. А? Да, я уже сказал работаем здесь с Ксюхой. Здесь вообще ужасно, вот эти колючки. да? Вот, расчищаем все. С телефоном еще? Да, можешь. типа Смотри, опять проход какой-то. Ага. Здесь вот справа проход. Здесь опять. Арка была, да? Наверное. Туда дальше. Здесь такой воздух шикарный. Да, вон на дереве. Да, и высокие. И вот наверху. Вот она игрушки у нас. Там красненькие еще есть. Ага. Прям усыпаны Они вкусные-вкусные. Посмотрим, сколько показывает градусник. Видите, 43 на солнце. На то мы думаем, что нам всем плохо. Зато в доме 24. Походу, хорошо дом поставили. Мне хотя не нравится, что у него расположение очень... Темные. То есть всегда солнце вот только с этой стороны. А спереди, сзади и слева всегда темно. Но в доме, мне кажется, как раз-то в дачном летнем домике, что прохладно, это очень хорошо. И надеюсь, вы заметили. Везде есть вентиляция, внизу вентиляционный люк. Поэтому окна открывать не обязательно. Они везде проветриваются. Там везде щели есть. Кстати, я показала, что здесь все расчистила, но не показала, что было до. Поэтому я говорила в видео, что неплохо все-таки успела расчистить. Итак, друзья, вчера забыли включиться после того, как прочистили скважину. Насос опускали на самое дно. Было мутили, получается, тину, которая там образовалась. И выкачивали ее всю. Вчера весь вечер шла мутная-мутная вода. И весь вечер, и весь день. В общем, сегодня стаканчик. Ну, не самый прозрачный, конечно, не самый чистый. Проверяем. Вот такая вот водичка. Никакого песка на дне больше нет. Все чистенько. Вода ледяная, сразу стаканчик мутнеет из-за того, что на улице жара, а вода ледяная. В общем, такой вот у нас результат. Вода будет сегодня опять селиться. Скважины. У нас импровизированный холодильник. Да, <с> все напитки, там квас домашний, лимонадик лежит внизу. Все охлаждаем, вода ледяная, градуса 2 примерно, по моим ощущениям, как раз на грани прям замерзания. В общем, супер, скважина рабочая, теперь будем пользоваться человеческой водой. Попробовали на вкус, не мыльная, не железистая. А вчера мы не снимали. И показать всю работу, которую мы сделали за вчера, наверное, нужно все-таки. Вчера уехали, жара ужасная стоит. О, здесь, кстати, у нас вот лампочка есть. И получается, мы расчистили эту комнату. Но вот это вот все отсюда будем убирать. В следующем выходным купим тачку и будем это все отсюда убирать и закапывать в погреб моего вскрыли. Я уже видео показала. И вот это вот все будем уже в порядок приводить. Вот такая вот красота. Потолок в дальнейшем, скорее всего, в белый покрасим. А также, кто писал то, что вам. Зачем все ведру выкидывали? Вот еще. <с> Палас, все вытащили. Сейчас будем все вывозить на мусорку. Вот столько дерева получилось. Далее трубы опять на обрезку. Что пойдет в дело, то сложим обратно в дом. Это трубы за заборные, например. Вот еще ведра. Мусор подготовленный, все на вывоз сейчас. Саша с мамой либо будут возить, либо со мной по очереди. Нам папа импровизирует. Лавочку сделал, чтобы там кто устал, тот отдохнул, потому что Саша с папой они после работы каждый день приезжают. И я очистила здесь ход. Здесь получается раслас такой, наверное, тоже какой-то виноградник был, Неизвестный, непонятно. Все равно здесь все поросло уже хмелем. Не видно. И ради чего мы сюда ползли, так это груша. Потому что полностью дерево все в груши. Вот так вам покажу. Очень много ее. Почти не червивая. Это тоже уже плюс. Опять же, лаз какой-то. Здесь, скорее всего, по чуть-чуть будем очищать все. Постепенно. И здесь вот такой вот проходик. Вот это, кстати, груша. Тоже у нее некоторые ветки уже вот с такими проблемами. Отсюда я ветку убирала. Вот эти стволы вон, осыпаются полностью. Есть сухие ветки, нужно убирать. Но эту грушу мы, наверное, оставим. Она хорошо плодит. И грушу. Нормальная на вкус, в принципе. Вот. И здесь вот такой вот лаз. Кстати, хотела показать. Не знаю, показывала или нет. И здесь, получается, вот гнездо есть. И мы думали, что это совидное гнездо. Но больше совушек у нас не видно. Один раз мы их увидели, и все. Говорят соседи то, что они ушли на соседнюю заброшенную дачу. Вот. А здесь у нас тоже вот такой вот проход который я уже тоже до этого показывала. Так проход. Сюда проход. И получается я вышла к другой части. А здесь у нас раз забор, вот там еще один забор будет. Не знаю, видно, нет. Там должна быть саша на машине, и они должны мусором возить сейчас. Понедельник, день тяжелый. Да, Саша. уже загружаемся. Сейчас поедем сдавать все. Родители там помогают тоже немножко. Жара у нас опять стоит. Мне кажется, все 50 уже.